Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Андрей Горбас. Сегодня рождается еще один мой новый видеоролик, который будет посвящен взаимной подписке, иными словами говоря, взаимопиару. Зачем нужен взаимопиар, для чего, каковы его преимущества, более подробно я вам расскажу в этом видео. Итак, зачем и для чего взаимопиар? Взаимопиар нам нужен для продвижения собственных роликов в поисковых системах. Я помогаю вам продвигать ваши видеоролики, просматривая их. Вы, просматривая мои видеоролики, помогаете мне в их продвижении. Взаимопиар нужен для того, чтобы помочь молодым каналам, у которых очень мало видеороликов, и очень мало видеопросмотров. И очень мало подписчиков. Помогая друг другу, мы помогаем продвигать наши видеоролики в поисковых системах. Вот на этом принципе устроен взаимопиар. Теперь более подробно, буквально по шагам, я хочу рассказать вам, как это должно работать. С самого начала нужно посмотреть видео и до самого конца. Это одно из самых главных условий. Обязательно нужно видеоролик посмотреть с самого начала и до самого конца. Почему? Именно потому, что многие стали пользоваться сервисами для накрутки видеопоказов. Некоторые пользуются ботами или плагинами. Многие поисковые системы понимают, что эти видеоролики всего лишь просматриваются 30 секунд. Да, для ютуба это вполне достаточно, чтобы он зафиксировал просмотр этого видеоролика. Но что из того? Просмотра вы нам набираете много, а результатов никаких. В чем же проблема? Проблема состоит именно в том, что у многих видеороликов время 2 три, у некоторых 5 и десять минут. А если вы будете размещать фильмы, в которых час или два часа сервисы которые будут просматривать ваши видеоролики или боты, плагины они будут просматривать только первые 30 секунд что же получается YouTube понимает что эти видеоролики не популярны что эти видеоролики не интересны люди их смотрят только по 30 секунд YouTube не будет продвигать ваши видеоролики, а это возможность бесплатного продвижения ваших видеороликов. Но если вы будете просматривать видеоролик с самого начала и до самого конца, YouTube поймет, что этот ролик людям интересный, и он сам начнет продвигать эти видеоролики по своей системе. Заранее хочу предупредить вас, если вы будете пользоваться сервисами для накрутки, Пожалуйста, обратите особое внимание на продолжительность ваших видеороликов. Не убивайте их. Не убивайте свой канал. Потому что 30 секунд для просмотра останавливает продвижение роликов. И можно сказать, навсегда. Будет очень сложно раскручивать эти видеоролики. И тем более, ваш собственный канал. Имейте в виду. И еще кое-что хочу вам сказать. Для этого сейчас перейду в другое окно. YouTube довольно-таки умная машина, довольно-таки умная программа. Обратите внимание на статистику канала, количество просмотры и суммарное приблизительное время просмотра всех ваших видеороликов. Примерно все мои видеоролики просматривались ну, примерно две минуты. Это гораздо лучше, чем просмотры сервисов по 30 секунд. Поверьте мне, гораздо лучше. YouTube, еще раз повторюсь, очень умная машина. Она может даже определить, какой этот видеоролик ваш собственный или вы откуда-то его взяли. Она может определить и предъявить вам авторские права. Более того, YouTube различает и аудиозапись. Тоже может предъявить авторские права. И может запретить вам рекламировать этот видеоролик. Имейте в виду, и обмануть YouTube вряд ли у вас получится. Лучше не рискуйте. Поэтому пользоваться всеми сервисами для накрутки своих видеороликов я вам просто-напросто не рекомендую. Поэтому я предлагаю вам взаимную подписку, взаимопиар. Я смотрю ваши видеоролики, вы смотрите мои. И таким образом мы помогаем друг другу в продвижении наших видеороликов. После того, когда вы полностью посмотрели видеоролик, вторым шагом является подписаться на канал. Далее, третий шаг. Спускаемся вниз под видео и мы видим количество просмотров и лайки. Ставьте лайк. Когда вы ставите лайк, YouTube понимает, что вам этот видеоролик нравится. Если он вам нравится, YouTube автоматически предлагает вам поделиться этим видеороликом с вашими друзьями в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Google+, Одноклассники, Твиттер, ну и так далее. Выбирайте те социальные сети, в которых у вас есть друзья, и с которыми вы хотели бы поделиться этим видеороликом. После того, когда вы поделились видеороликом со своими друзьями в социальных сетях, спускаемся еще ниже. Здесь люди пишут комментарии. Что нужно писать в комментариях? Желательно писать адекватные комментарии, которые соответствуют теме видеоролика. Более того, пожалуйста, пишите в комментариях хотя бы несколько слов, которые используются в названии видеоролика. Название видеоролика находится поисковыми системами именно по названию ролика и по ключевым словам. Это взаимосвязано. Название видеоролика и ключевые слова должны совпадать. Поэтому, пожалуйста, в своих комментариях пишите хотя бы несколько слов, которые входят в состав названия видеоролика. После того, когда вы напишите комментарий, ставьте внизу под комментарием лайк. Вот в этом месте. И конечно не забудьте, комментарии напишите и поставьте свои три ссылки на видеоролики максимум три ссылки вы будете просматривать мои видеоролики по вашим ссылкам я перейду и буду их просматривать по всем условиям то что я и говорил сначала и до самого конца подпишусь потом на ваш канал потом поставлю лайк потом поделюсь в социальных сетях вашим видеороликам и напишу адекватный комментарий. Мои видеоролики вы найдете, поднявшись вверх. В меню видео выбирайте моих два или три видеоролика. Просматривайте их. И я со своей стороны обязуюсь просмотреть ваши видеоролики. Сначала и до конца, как и обещал. Подпишусь на ваш канал, поставлю лайки. Поделюсь в социальных сетях со своими друзьями. И также напишу вам адекватный комментарий. Более подробную информацию о взаимном пиаре вы можете узнать на моем блоге. Подписывайтесь, читайте. Надеюсь вам эта информация была нужная и полезная. Желаю вам всего самого доброго и самого наилучшего в жизни. Пока-пока.